Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу поговорить про продающие видео, а конкретно про то, что в начале видео, вот я обратил внимание, многие ставят бампер, так называемая заставка. Если посмотреть статистику по аналитике продающих видео, когда вы вот специально заходите в аналитический инструмент Google, вы увидите, что эти вот пару секунд, которые в самом начале, они играют очень важную роль. И то что вы ставите бампер на самом деле очень сильно снижает продающие качество видео многие мои клиенты все равно вот упорно ставят этот бампер в самом начале я рекомендую первые кадры всегда делать не сам бампер а какой-то сюжет коротенький сюжет яркий который обращает внимание и который явно описывает о чем видео именно вот. Пару-пару секунд, 4-5 секунд, которые вы быстро проговариваете, что будет на этом видео. Тогда люди будут его дальше смотреть. Уже после этого можно ставить бампер. Плюс бампер можно ставить в самом конце. Конкретно с призывом к действию, с телефонами, контактной информацией о вашем сайте. Используйте эти техники. Внизу есть формочка для ввода ваших данных. Я буду присылать вам еще множество полезных видео и материалов который помогает в бизнесе. Удачи вам!